Девочка плачет, шарик улетел. Ее утешают, а шарик летит. Девочка плачет, жениха все нет. Ее А шарик висит. женщина плачет, муж ушел к другой, ее удержает, а шарик лисит, плачет старушка. А он голубой Деточком помочит, шарик улетит Ее удержает, а шарик улетит Mm-hmm.